Да. Так, ну что, демонтируем этот блок Так, вот он, заряд Он заряжен, включен Не знаю, будешь что-то повырять какой-то мягкий Горем звонил да, что-то запахло. Да тихо, нет, аккуратно. Что? Ну что, Типа, что им воспользоваться нельзя будет. Не знаю, гнезда тут. Как тут говорить? Аккуратнее. Да кто же знал, что тут корпус с алюминием. Прям горело, воняет. Ну да, что-то походу реакция пошла. Что-то завоняло. Короче, больше бить его не буду. Что-то понту ноль по нему. Холошматить. Что-то греться начал. какая когда банка взорвалась. Так, ну, вот. <звук> так. провода. <звук> Бостер. <звук> С этим попроще. сказать пластик то не бьющийся хороший так, ну, в принципе, что, разломал. Ой, все итак дорогие друзья демонтировал разобрал разломал аппарат вот такой вот, вот компании бейсус что в принципе из чего он тут состоит а тут, по сути, ничего такого так критичного и нет. На банке я, походу, тут пробил или что-то такое, но искрило, короче, здесь. С чего он состоит? Блок. Вот он идет. Блок один общий. И вот он. Обычный аккумуляторный блок. Тут небольшая, маленькая плата балансировочная. Ну и розетка вот с выходом вот с большим вот кабелем там идет и два выхода вот плюс и минус здесь какие тут пластины стоят я так думаю это скорее всего тоже какие-то какая-то плата типа охлаждения или еще что-то вот шлейф идет один он целиком прям вот вот он подключается где-то здесь так где-то он тут подключены был но в принципе что, я думаю, всем интересно, что там за банки стоят. Что тут за банки стоят. А банки тут стоят шилда. Шилда. Так, кому вот интересно? 14,8 вольт. 74 WH. Что это такое хреново знает, это, наверное, емкость их не. Так. Вот вот год изготовления. Вот 22 год. 10-19. 19, 19 -го месяца. Ой, 19 числа 10 месяца 22 -го года. То есть вот так вот это выглядит. Это все, конечно, мы раскручили. И смотрим, как выглядит сам блачок. Так, тут вот на лампочку то, что выходит. Вот он этот самый конденсатор, который аккумулирует суперконденсатор, который тупо аккумулирует, должен в себе электроэнергию и через плату выдавать вот именно на на вот эти вот на крабики. Вот сюда выводится, где она тут. Вот так вот. Ну, я думаю, схема-то, в принципе, простая. Я говорю, вот он идет блок. А, точно, это вот, это, вот эти вот у нас, эти у нас светодиодные лампочки. Ёпт, точно, вот они. Светодиодные лампочки от аккумулятора шли. Вот они вот горели. Ну, если честно, по качеству света диодные лампочки здесь очень-очень слабые да и они светит куда потому что когда каждый раз когда я его включал, они светит куда-то в бок хорошо когда был бы тут один, один общий фонарик да ты можешь хотя бы им посветить, а так от них толку никакого вообще корпус как оказалось не из пластика целиком он какой-то короче из нержавейки потому что лупил лупил я по нему а бесполезно по нему бить это вообще толку ноль качество самого железа вот реально он даже не гнется он прям прям жесткий так походу это нержавейка из нержавейки по виду нержавейка сейчас возьмем магнит проверим так возьмем вот это простой неодимовый магнит это реально нержавейка скорее всего это точно не железо не магнитится вообще Никак. Это у нас видно, что примагнитился, а это не магнитится. Это ничего не магнитится. Вот так вот. Для тех кому интересно из чего состоит вот этот самый блок. То есть аккумулятор, одна, тут даже не одна получается балансировочная плата, одна на запуск балансировочная плата. Одна идет на зарядку, то есть на вот эту вот эту штучку. Ну вот так вот и цифровой индикатор. Все просто. Вроде бы как бы. И вроде бы как бы не просто. Жалко, аккумулятор, да, в принципе аккумулятор так говно. Долго заряжается и долго заряжает даже телефоны. То есть я проверил, короче, обычный аккумулятор, у меня там 4 4700 миллиампер часов. И он, короче, его заряжает. Блин, ну так долго, я не соврать. Но часа, короче, 3-4 заряжает телефон. То есть быстрой зарядки у него нет. То есть, как бы он по факту негодный. Кому видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно поделитесь видео с другом который собрался покупать такой пускач